И Прежде всего, конечно, я вас поздравляю с победой. Всех игроков, тренеров, Спасибо. всех тех, кто занимался организацией, воссозданием команды и организацией ее турнирных успехов за последние годы. Мы много говорили на этот счет с бывшим президентом, Ахмад Хаджи Хадыровым, а он был не только президентом республики, но и президентом клуба. Для него успешная игра команды. Это было не только символом возрождения республики. Это было началом возрождения массового спорта в Чечне. А чеченцы отличные спортсмены. Вообще на Кавказе спорт очень развит. Я уже не говорю о единоборствах. Очень рассчитываю на то, что не только в футболе будут высокие результаты, а спортсмены республики достойно будут представлять, удивлять нас победами, а эта победа нас всех удивила, без всякого сомнения. Будут удивлять нас не только победами внутри страны, но и достойно представлять Россию на международной арене. Сейчас Тереку предстоит участвовать в одном из самых престижных международных турниров в Кубке УФА. Я, безусловно, желаю вам результативной игры, хорошей игры. Мы будем внимательно все следить за, за вашими успехами. Но Команда в возрожденном виде, можно сказать, новая, но имеет хорошую историю. Она, по-моему, была в 1946 году создана. В может быть, но где-то там примерно в это время. И в 1974-м, как мне помнится, уже имела неплохой результат, была и чемпионом России, и завоевала Кубок России. Сделала такой дубль. По сути, вот сейчас вы повторили этот успех, но то, что вот это произошло именно в это время, это, конечно, удивительно. Но после развала команды в начале 90-х практически весь состав Дерека, он перекочевал в различные российские клубы, и очень неплохо там спортсмены грозненской команды выступали, играли. То, что сегодня это, по сути, сборная, это тоже естественный процесс, тем более, иметь нужно в виду вообще все процессы, которые происходят в мировом футболе. Так что это естественно, но тем не менее это все таки Удивительно и очень приятные события. для нас. Знаете, у меня э, есть предложение. Вот эту вот, вот саблю чеченскую мне в свое время подарил Ахмад Хаджи. И я не могу вам никому ее передарить, но у меня есть предложение. Я предлагаю лучшему игроку Терека, Отдавать ее на год на хранение. Действующий президент, президент команды считает лучшим игроком на данный момент кого? Владимир Владимирович, пока у нас да, главный тренер все равны, да? мы конце года определим не возражаю не возражаю я оставляю у себя Капитан, капитан команды отдать не не не давайте мы будем отдавать на хранение на год лучшему игроку команды по окончании сезона пожалуйста Владимир Владимирович, подрешите. Мой хаджи, как мы все знаем, делал очень удобно для нашего футбольного клуба. Эту игру ребята посвятили ему. И, наверное, благодаря тому духу, который в каждом спортсмене был, в такой сложной борьбе, ему удалось выиграть. Мы... Перед игрой почтили память Ахмад Хаджи минуты молчания. Если это возможно, то мы бы хотели сейчас это сделать тоже. Конечно, тяжелая игра была, тем более команда еще была под давлением неисполнимой утраты, вот которые мы понесли Чеченская народ, наша команда понесла. Но ребята сплотились, тренера сплотились, и как сказал Сергей Борисович Абрамов, что мы играли за нашу президента, но мы играли еще за наш чеченский народ. играли, Потому что сейчас радость в Чечне, это без преувеличения, где-то доставляет футбольная команда «Терек». Мы знали, как переживает, сколько нам писем приходит на сайты, заходим и так далее. Но ну, мы не могли подвести, ну, в футболе всякое бывает, но ну, ну, все вышли, наверное. И Ахмад Шахат Кадыров, наверное, видел, он видел нашу победу, все равно говорят, он видит. Он нам помог, мы выиграли. Мы рады, что мы хоть какую-то радость чеченскому народу, а самая главная наша задача, чтобы мальчишки, которые сейчас... Притянулись к мячу, ушли от оружия, сейчас мы и школы создаем, и в республику ездим. Уже есть истоки мирной жизни, и мальчишки тянутся к футболу. Мы хотим через футбол полностью их от оружия и показать, и тем более хотим выполнить завет Ахмад Хаджи Кадырова. Ахмад Хаджи Кадырова – это показать чеченский род в другом лице, потому что про нас все думают, что мы... Террористы раньше только были по газетам, военным соткам, про Чечню говорили. А сейчас, думаю, сейчас в России уже переменилось мнение, через телек переменилось мнение о нашем роде. Сейчас и хотим в Европе показать, что мы мирные, настоящие цивилизованные люди. Вам большое спасибо за внимание. Честно говоря, еще не ощущаем как сильную победу, но, наверное, после сегодняшней встречи значимость победы уже для игроков и тренеров где-то возрастет. Спасибо. Я сейчас хочу внимание. обратиться к руководителям республики. После, после посещения Грозного правительственной комиссии во главе с министром экономического развития, и мы, кстати, сейчас только что с правительством обсуждали эту тему на совещании, нужно обратить внимание при, при подготовке плана восстановления Грозного на необходимость строительства новых и возрождения старых спортивных объектов. Это обязательно нужно сделать, когда будете планировать, обратите на это особое внимание. И стадион, и спортивные площадки, причем не только крупные большие, но и маленькие. Для, действительно, для детей они должны иметь возможность пользоваться этим в ежедневном режиме. То, что Терек добился такого результата, это втройне неожиданно, поскольку команда и тренируется, и играет постоянно на чужих полях, это, конечно, накладывает определенный отпечаток на всю работу тренеровского состава, на, на тренировки. Но в этом смысле кавказские минеральные воды для вас вторым домом да, стали и тоже имеют прямое отношение к вашей победе. Да. Так, капитан? во-первых спасибо за внимание кто уделили нам сегодня Это. мы стараемся Владимир владимирович играть благодаря Ахмадхаджи кадыру который воссоздал эту команду мы мечтали они хотя бы сыграть за эту команду он воссоздал ее. его мы стараемся играть себя показывать нормальных во всех отношениях в нормальном виде. Вроде у нас получается. Спасибо. Пожалуйста, говорить. Ну с нашей стороны как бы выигрыш вчерашней игры Кубка. Я думаю, что мы доказываем то, что. То есть закономерно хотите сказать. Нет, Почему ну не закономерно, забил. Но... от этих вот всех военных действий там в Чечне чтобы скорее мир настал в Чеченской Республике перспективы там какие в кубке ВИФа? 100 у Сто стопроцентное нас не бывает 50 сто да, процент только Когда я не буду говорить а то я зачем вы сто процентов. зачем выходить на еврокубке чтобы не выигрывать там то есть настрой у вас боевой? Конечно. Настрой на победу. 2%. Настрое. Да, вот эти два дня в республике творилось что-то невообразимо. Да я видел. Да. Это не все показывает. Владимир Владимирович, и в Казахстане там я с ним. Да, с Казахстана Тренировали там. там. Да, я, ну там кошмар человек то, что там. Что это сейчас? Праздник. Крупное международное событие уже произошло. А. Будет еще крупнее, если вам удастся профессионально а. а. на высоком уровне отработать на Кубке УЕФА. Но э, если на этих соревнованиях за вами особенно внимательно следили и болели за вас в Грозном, то на Кубке УЕФА за вас будет болеть вся Россия. Владимирович, для нас... Э, Победа наших футболистов и России, не только спортивная победа, прежде всего для нас победа той политики, того курса и федерального центра, прежде всего ваша, победа курса Ахмарпадзе в республике. И по большому счету победа процесса мирного созидания, который в Чечне имеет четкое очертание, четкое лицо. Я вот пользуюсь случаем, вы сказали, что когда будем играть на кубке, э, у, у нас будут болеть болельщики всей России. Нам было очень приятно, вот, не даст соврать и Абрамов, и Рамзан э, после матча э, многие москвичи, э, болельщики, которые находились э, на стадионе, искренне вместе с нами разделили эту победу. И очень много было звонков ко мне со всей России. Звонили из Шахт, звонили из Ростова. Э, разделяли с нами эту победу. И я уверен, что это далеко не последняя победа чеченского народа и чеченской республики. Эти победы должны и обязаны в моих делах, и не только на спортивной арене. Я надеюсь, что эти победы и по другим направлениям жизни нашего общества, нашей республики. Спасибо вам за поддержку, за помощь. Вам спасибо за результат. Должен сказать, что... Я прекрасно понимал ваши чувства и радовался вместе с вами.